Пляж в, в Адлере хороший, каменистый. Единственный минус. Камешки эти очень крупные. Я вот сейчас пропрыгал по ним. Тут вам нужны не пляжные тапки, а горно-скалолазные тапки. Вот так вот. Зато точно никто сюда не добредет. И штормом это все не размоет. А если она крушел в укромное местечко, сейчас посидим, порелаксируем. Море. Только здесь фиг спустишься. Набросали валунов, наверное, специально, чтобы люди не ходили. Там где-то набережная. И похоже, там тоже все перегорожено. Опа. Там также все перегорожено. Да столько пройти чтобы понять что опять доступ к морю закрыт Опа. то есть есть шанс прыгнуть на какой-нибудь камень и такое экстремальное путешествие пойдем дальше тогда попрыгать по этим камешкам так что добраться до воды интересно а ты дорогу заполнить бы. Опа. хорошо тапки с резиновой подошвой не скользят. Оп, оп, оп. Займем сейчас местечко себе у воды. Вот тут практически тропинка. таданс таданс таданс таданс А дальше немножко хуже. Так, ладно. Наша цель – дойти поближе к воде. Так, типа тупик, ну то есть не тупик, но идти здесь не очень удобно. Так, назад. Вот сюда вот. Камни уложены хорошо, ходить по ним можно. Главное не промахнуться с постановкой ноги. Это уже совсем близко к воде. Так, вот здесь их лучше будет. Там. Все. Вот суперский камень я нашел. Так, лучше вот сюда сначала. Опс! Теперь сюда. Опс. Опа. Все. Дальше только вода. Теоретически даже в воду можно здесь залезть, но, наверное, не нужно. Как я обратно буду выбираться, пока не понимаю. Посидим, порелаксируем сейчас не предстоит проп... а сейчас предстоит пропрыгать обратно по этим камешкам целым и невредимым берегром ноги пригодятся для следующего полумарафона а для взрослой дешевле это конечно шикарное развлекало полазить здесь